Ты что подбешиваешься? М? Что такое? М? Гишунь, тебя коробка смущает, которая пришла? Ну давай, иди, разведай обстановку. Что это такое вообще? Ну... Ну, смелей, смелей. Ну-ка, проверь. Все ли на месте? М? Давай, давай, заходи, заходи. Ну, давай, посмотрим вместе, что там, что. Интересно. М? Эй, малой. Давай, открывай, открывай. Если ты не откроешь, как мы ее будем собирать? М? Надо открыть, Геш. Смотри. Так вот раз. Сделать, и все. И смотри, я открылась коробка. Нет, открывать пока не надо, надо на ней полежать. Угу, интересно. Ой, какой копательный код. Копательный открывательный код. Ну что, открыл? Нет, зубами будешь открывать. М? Ты будешь зубами открывать? Да? <свеч> ну давай. Давай, открывай зубами. Ух ты! Геша! Гешу! Не открывается? Помочь, наверное, тебе, да? Да, ну ты так долго будешь. <смех> давай, давай, давай, открывай. Нет, не открывается. Че, Гешка, не мечем так катаньем. С этой стороны теперь пытаешься. Ты такой сильный, ты глянь, какие у тебя лапы сильные. И не скажешь, что тебе когти стригли неделю назад. Ух, какой! Да, да, да, да. Наш весь трясется от напряжения, бедный, бедный, бедный маленький корь. Бедный. Старается как. Почти, почти, почти, почти, почти. Гишонь. Мочи, господи. Гер. геш Почти, почти, почти, почти, почти. Молодец, молодец. Ну все, Гишунь, давай, завязывай. Все, все, хватит, а то зубы сломаешь. Пойдем.